На нашем счете 11 тысяч э, рублей 40 48 рублей. Проверяем историю сделок. Так, последняя сделка на 500 рублей была в плюс, поэтому мы увеличиваем ставку на, на 50 от прибыли от прошлой сделки, поэтому Делаем ставку 1400 рублей, так как мы делаем ставки частями, делаем две ставки по 700 рублей. Выделяем 15 минут на подготовку, в это время изучаем самые высокодоходные активы, строим линии поддержки и сопротивления, анализируем новости и всегда делаем скриншоты сделок. Сегодня суббота, можно торговать только на криптоактивах, самый высокодоходный актив сегодня эфириум. Проверяем на 30 минут, за час, за один день, за несколько дней. Строим линии поддержки и сопротивления. Удаляем все прошлые индикаторы и анализируем заново. Заходим на повышение. Так, делаем скриншот. Так, сделал ошибку. Так, сделал ошибку. На этом заканчиваю торговлю. Так, проверяем историю сделок. Так, будьте внимательны на рынке, сделал глубокую ошибку, во-первых перепутал, перепутал кнопки, хотел зайти на повышение в эту точку, зашел на понижение и еще, мало того, еще нажал третий раз, сделал три убыточные сделки. Переходим в нашу шпаргалку. В разделе риск-менеджмент у нас 2 минуса в ряд, уходим с рынка, а мы сделали 3 минуса в ряд и мало того, уходим с рынка по этому пункту еще лимит на убыток у нас 20%, а мы уже как раз получили 20% убыток. На нашем счете 8948 рублей, убыток наш составил 2100 рублей, переходим на Учебный счет. Всем спасибо за просмотр. Если это видео было вам полезным, поставьте палец вверх, подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующие более удачные и полезные для вас видео. Более удачные для меня и полезные для вас видео. С вами был Николай Буров. Всем огромного профита. Пока.